вас на канале Мое дело ТВ. Зачем организации нужен устав? Какой устав выбрать? Типовой или индивидуальный? Какие нормы включить в устав? Эти и многие другие вопросы интересуют каждого при создании организации. В рамках нашего ролика я постараюсь осветить все важные моменты, на которые нужно обратить внимание при составлении уставов. Устав – это учредительный документ, описывающий особенности существования организации, и взаимодействия ее участников. Учредители, в роли которых могут выступать как физические, так и юридические лица, составляют документ еще до официальной регистрации бизнеса. Существует два вида уставов. Типовой выбирается из 36 типовых уставов ООО, утвержденных приказом Минэкономразвития. И индивидуальный, готовится самостоятельно с учетом требований закона об ООО. Индивидуальный устав можно составить таким образом, чтобы он полностью соответствовал потребностям участников и самого ООО. Например, увеличить количество голосов, которые требуются для принятия решений на общих собраниях. Изменить порядок и уменьшить сроки направления уведомления о созыве общего собрания участников ООО. Увеличить перечень сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок ООО. Типовые же уставы универсальны. В них нет сведений о фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала юрлица. Это означает, что при изменении этих сведений регистрировать изменения в устав не придется. Нужно будет только внести изменения в реверю, что упрощает процедуру внесения изменений. Если устав типовой, то те правила, которые в нем указаны, пересмотру не подлежат. Но, используя типовые уставы, нельзя изменить те правила деятельности общества, которые предусмотрены конкретной формой утвержденного устава. Типовые уставы регулируют ряд некоторых вопросов. Возможен ли выход участника из общества? Нужно ли получать согласие участников на отчуждение доли третьим лицам? Предусмотрено ли преимущественное право покупки доли? Разрешено ли отчуждение доли другим участникам без согласия остальных? Возможен ли переход доли к наследникам и правоприемникам участников без согласия остальных? Избирается ли директор отдельно или каждый участник общества выступает директором по умолчанию? Удостоверяет ли нотариус решение общего собрания общества и состав участников, присутствующих при его принятии? Кроме того, поскольку типовые уставы не регламентируют детально такие положения, как, например, порядок созыва, проведение общих собраний участников, порядок осуществления руководителем своих полномочий, то для нормального функционирования ООО потребуется утвердить внутренние документы, в которых будет прописан порядок ведения деятельности общества. Для выбора типового устава можете воспользоваться бесплатным сервисом на сайте ФНС представляется письменно, в свободной форме и должен содержать обязательные сведения, предусмотренные законом. При этом не обязательно детально прописывать все указанные сведения. Если вы не хотите менять порядок, установленный законом, достаточно в некоторых случаях ограничиться ссылкой на норму. При наличии в обществе нескольких участников особенно важно на этапе составления устава решить, как будет организована внутренняя деятельность общества. В частности, определить права и обязанности участников, структуру и компетенцию органов управления, порядок заключения сделок, порядок передачи отчуждения долей, а также другие вопросы. Их детальная проработка позволит упростить деятельность общества и снизить риски возникновения конфликтных ситуаций. Далее мы кратко рассмотрим содержание индивидуального устава, а также сравним варианты такого вида уставов, которые прошли регистрацию в налоговой. Сведения о фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала. Включите в устав все варианты фирменного наименования, которые вы планируете использовать в процессе деятельности ООО. Полные сокращенные наименование, наименования на русском и иностранных языках. В качестве местонахождения общества достаточно указать название населенного пункта, в котором будет находиться ООО. И, конечно, укажите размер уставного капитала, которым будет обладать общество. Минимальный его размер составляет 10 тысяч рублей. Виды деятельности организации, которые она будет осуществлять в уставе, перечислять не нужно, поскольку, согласно закону ООО, такая информация для устава не является обязательной. Но на практике часто сведения о видах деятельности включаются в устав. Не рекомендуем это делать, так как такие сведения отражаются в реестре, и их дублирование просто нецелесообразно. Кроме того, их отсутствие в уставе позволит впоследствии изменять виды деятельности в упрощенном порядке, изменить только данные в игре. В уставе можно просто указать, что общество праве заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством. Права и обязанности участников устава. Участники ООО могут обладать как правами и обязанностями, предусмотренными законом так и дополнительными правами и обязанностями или полномочиями. Поэтому перед составлением устава решите, будете ли вы наделять участников или одного из участников дополнительными правами или обязанностями. Если вы не хотите давать участникам дополнительные полномочия, укажите в уставе, что участники имеют права и обязанности, предусмотренные законом об ООО и Гражданским кодексом. Рекомендуем в данном разделе предусмотреть положение об обязанности участников вносить вклад в имущество общества. Это позволит в случае необходимости оказывать обществу финансовую помощь без увеличения уставного капитала. Если вы хотите предоставить участникам дополнительные полномочия, то учтите, что уставом можно предусмотреть их как для всех участников, так и для некоторых из них. Если дополнительными полномочиями будут обладать все участники ООО, то просто перечислите их в уставы. Например, можно установить, что участники не имеют права участвовать в организациях, которые ведут деятельность аналогичную обществу. Если дополнительными полномочиями будут обладать отдельные участники, то включите в устав два положения. Одно об общих правах и обязанностях, а другое о правах и обязанностях отдельных участников. При предоставлении дополнительных полномочий конкретным участникам в Уставе нужно указать их фамилию, имя, отчество для физлит или наименование для ЮРЛИФ, поскольку по смыслу закона об ОО дополнительные права и обязанности конкретных участников могут принадлежать только им. Состав и компетенция органов управления в обществе. Это обязательные сведения, которые должны содержаться в Уставе. Органы управления ООО, которые создаются в обществе, определены законом ООО. К ним относятся общее собрание участников. Если в ООО только один участник, то функции собрания он осуществляет единоличным. Совет директоров или наблюдательный совет. Единоличный исполнительный орган, например, директор. Коллегиальный исполнительный орган, например, правление. И Ревизионная комиссия, либо ревизор. При этом следует учесть, что есть органы управления, которые формируются всегда. Это общее собрание участников и единоличный исполнительный орган. Формируется в зависимости от ситуации. Это относится к ревизионной комиссии. Данный орган формируется обязательно, если число участников в обществе 15 и более. И формируется по желанию участников. Это совет директоров или наблюдательный совет и правление, либо иной коллегиальный исполнительный орган иные положения, которые лучше включить в Устав ОО. Рекомендую вам в Уставе предусмотреть альтернативный способ заверения решений принимаемых участников, а также состав участников, присутствующих на собрании. Дело в том, что Гражданский кодекс устанавливает необходимость нотариального заверения как состава участников, которые могут присутствовать на собрании, так и принятых решений на таком собрании. А для того, чтобы это исключить, в уставе нужно предусмотреть рекомендованные условия. Кроме того, по моему мнению, в избежание дополнительных расходов в будущем в уставе необходимо предусмотреть не только формирование ликвидационной комиссии, но и назначение ликвидатора. А теперь рассмотрим примеры уставов. Перед нами будут два устава ООО «Ромашка» и ООО «Лютик» для примера. Прежде всего, обратим внимание на то, как сформулировано фирменное наименование и местонахождение организации. На слайде представлен устав ООО «Ромашка». Как видим, в данном уставе фирменное наименование указано полностью и сокращенно на русском и английском языках. В качестве местонахождения указано только наименование населенного пункта «Город Москва», что позволит в будущем при изменении адреса в пределах города Москвы не вносить изменения в устав организации. На текущем слайде мы видим устав ООО «Лютик». В этом уставе наименование организации указано полностью и сокращенно только на русском языке, что не противоречит требованиям законодательства РФ. Адрес в уставе указан полностью, в связи с чем даже при изменении только номера офиса организации потребуется внести изменения в устав, что повлечет за собой дополнительные финансовые и временные затраты. Теперь посмотрим, как в уставах определены виды деятельности, которыми занимаются организации. На слайде представлен устав ООО «Ромашка». Как видим, здесь указана фраза, что общество вправе заниматься любыми видами деятельности, которые не запрещены законодательством, и никакой конкретики по кодам видов деятельности не приведено. Соответственно, изменение вида деятельности, будь то основной или дополнительный, не повлечет за собой необходимости внесения изменений в устав. Достаточно будет внести изменения в ЕГРЮ, что проще и дешевле. На этом слайде приведен устав ООО «Лютик». Как видим, перечень видов деятельности в данном уставе закрытый. Соответственно, добавление или изменение дополнительных видов деятельности организации, а также смена основного потребует внесения изменений в устав. Теперь посмотрим, как в уставах перечислены права и обязанности участников. Как видим, в уставе ООО «Ромашка» права и обязанности участников сформулированы кратко, согласно гражданскому законодательству. Детализированы только в части вкладов имущества общества. А вот так права и обязанности участников изложены в уставе ООО «Лютик». Для наглядности на слайде приведена только краткая выдержка, так как перечень прав и обязанностей занимает два листа устава. И здесь детализировано очень много моментов. Выделю некоторые из них. В частности, о распределении прибыли общества, о продаже и распределении долей, о неразглашении конфиденциальной информации и многие другие. То есть непосредственно в уставе Лютика права и обязанности описаны достаточно подробно, что в будущем позволит урегулировать много споров между участниками. Посмотрим, как отражена информация о структуре и компетенции органов управления в двух наших организациях. На слайде приведен устав ООО «Ромашка». Как видим, в нем кратко перечислены информация о структуре и компетенции органов управления. То есть перечислены ключевые положения согласно закону. Такие как определение высшего органа управления и единоличного исполнительного органа, порядок созыва, проведение собрания, порядок принятия и подтверждения принятых решений, компетенция общего собрания и другие положения согласно нормам федерального закона и с отсылкой на его положение. А в уставе ООО «Лютик» подробно описаны как полномочия и порядок созыва общего собрания, так и полномочия и порядок избрания генерального директора. Опять же, из-за объемности текста на слайде приведена только выдержка из устава ООО «Лютик». Итак, сегодня мы выяснили значимость устава, а также требования к его содержанию. Конечно, в рамках небольшого видеоролика сложно разобрать все тонкости и особенности устава, поэтому задавайте вопросы в комментариях. Или обращайтесь к специалистам компании на дело». В нашей компании большой опыт работы с учредительными документами на разных этапах жизнедеятельности компании. Мы всегда готовы помочь вам как с составлением самого устава, так и с подготовкой документов для внесения изменений в устав. Либо для перехода с индивидуального устава на типовой и наоборот. Подсказать тонкости положения устава как на момент создания организации, так и в процессе ее активной деятельности, а также в случае ликвидации. Для нас важно, чтобы учредительные документы наших клиентов были составлены не просто в рамках закона, но и учитывали интересы компании и сразу предусматривали положения, которые позволят нести меньшие траты при внесении изменений и в случае ликвидации. Надеюсь, что данное видео поможет определиться с содержанием устава. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на наш канал. Удачного ведения бизнеса и до встречи в наших новых роликах. Thank you.